Из-за массового потока новостей о войне вы могли не заметить одной, на мой взгляд, очень важной информации, очень важной новости. О том, что такая гигантская, крупная, жирная корпорация под названием «Роснано» объявляет себя банкротом. Сейчас идет процесс банкротства, и у этой компании, как выяснилось, гигантские долги. Эта компания поглотила в себя просто невероятные какие-то деньги. Там речь идет о сотнях миллиардах рублей, пока что рублей. Хотя, знаете, сказать по правде, сколько денег туда было выделено, я думаю, это закрытая информация. Мы знаем только о тех случаях, когда они говорили, официально заявляли и рассказывали о своих каких-то таких уникальных разработках, уникальных изобретениях, новаторских идеях, аналогоговнетовских и прочих-прочих вещах. Знаете, я просто хочу, чтобы вы обратили на это внимание, потому что эта корпорация Роснана она сожрала, другого слова, наверное, не подберешь, сожрала из бюджета ваши дороги, ваш городской транспорт, вашу инфраструктуру, вашу медицину, ваше образование – Вашу нормальную человеческую жизнь в России. Я говорю от первого лица, потому что сам видел, что творится там. Потому что проехал всю Россию. Я видел ее по трассе М5, по трассе М7. Я знаю, что там происходит. И знаете, вот если я не был, конечно, в тех местах, где дорог в принципе нет где люди добираются, я даже себе с трудом представляю, как они добираются, до какой-никакой цивилизации, чтобы там, получить пенсию или почтовые какие-то там отправления, или получить какую-то медицинскую помощь, потому что к ним не доезжает ничто, вообще ничто. И мне очень важно обратить ваше внимание именно на этот момент, именно на эту новость, именно на эту корпорацию на те объемы, которые она проглотила и в итоге осталась банкротом. Что это по своей сути? По своей сути, я вам скажу, это мошенничество, это разводка, это кидалово, это грабеж, это воровство на уровне государства, грандиозное, просто невероятных масштабов. Я не буду перечислять все то, что они обещали сделать. Все то, чем они якобы кичились, начиная еще со времен Медведева. Было очень много видео. Совсем несложно их посмотреть. Я думаю, несколько тысяч вы точно найдете. Важно, чтобы вы поняли масштаб воровства, масштаб обмана, масштаб лжи, подлога, мошенничества. И я ведь не зря у себя разместил плейлист под названием «Космоса нет». Потому что есть один очень важный, ключевой вопрос для вас. А чем по факту, чем по сути государственная корпорация Роснано отличается от государственной корпорации Роскосмос? Вот чем они отличаются? Задайтесь вопросом. Вы видели когда-нибудь в репортажах о Роскосмосе? Кроме Чистых и больших павильонов, где стоят какие-то куски непонятных каких-то типа ракет, типа космических аппаратов. И все. Вот что-нибудь Вот кроме этого вы видели? Вы видели конструкторские бюро, испытательные стенды, полигоны. Вы видели вот то, что может походить на настоящее производство, на настоящую корпорацию. Если вы посмотрите, как выглядит корпорация Google, к примеру, то, обращая внимание на ее профессиональные тонкости, вы увидите и поймете, как выглядит эта машина изнутри. Если вы обратите внимание на какой-нибудь автомобильный концерн, к примеру, Mercedes, и посмотрите на их сборочные цеха, какие-то испытательные полигоны, стенды, мощности, на разработческие какие-то конструкторские бюро, и прочее, прочее, прочее, вы поймете, что да, это, это корпорация, это концерн, это нечто крупное, это производственная база, со всеми вытекающими. Но обратите внимание на роскосмос. Что-нибудь из этого вы видели? То же самое и роснано. Что-нибудь вы на самом деле видели, кроме столов с колесиками внизу, в пустых и огромных гигантских павильонах? Многие до сих пор верят всему, что говорят в телевизоре, из телевизора, на телевизоре. Обиходное такое выражение. До сих пор огромное количество людей, они считают, что они идут в Украину спасать Россию. Вы знаете, отчасти они правы. Да, действительно. Таким образом они спасают Россию. От самих себя. У меня все.